Привет, мои хорошие. Привет, привет, привет, привет. Привет, привет. Приветики, приветики. У нас сегодня будет мукбанк. Я сегодня буду кушать чипсы. Правда, конечно, у вас плохо видно здесь, потому что лампы кстати у меня на канале был обзор где-то он там рядышком выйдет у меня канал И еще добавок с обзором Вкуснятина.